Новым годом поздравляю, мамы, папы, ребятня, вижу елку нарядили, значит, ждали вы меня. Я чуток устал с дороги, Пока к вам подарки нес. Инием покрылся посох и замерз мой красный нос. Ну, узнали старикана. Да-да-да, я Дед Мороз. Облетел уже все страны, И мешок к вам свой привез. Раскрываем, ну, конечно, Там подарки от меня. Пусть же будет счастье вечным, Здравая будет вся родня. Пусть веселье звонким смехом Наполняет ваши дни, Чтобы все, что захотели, Вы сумели и смогли.